А раньше этого сделать было нельзя. Какие-то ключи, проценты, чего? Закрыто? Открыто. Ох, это сильно напоминает фильм. Первый про ведьму из Блэр. Очень сильно. Чуть не совпадает обстановка с дверьми. Нисколечки. О, этот мяч. Я его тронуть не могу. Подняться наверх. А нужно ли мне подниматься наверх? А я хз. Типа малого он затащил вот сюда, да? на Вот отсюда эти Криповые статуэтки Блин, фпс Не проседай Была кухня Тут все очень и очень плохо. Я не знаю, нужно ли идти сразу к дверям. Но я бы сходил сначала наверх. Трехмать его этажный дом. Тремота. Фак. Для людей, которые по заброшкам лазили, это ощущение будет знакомо. не зря я сюда зашел это мразь тут живет да или держит или держит кого-то здесь я слышу как кто-то бегает и мне это ой как не нравится дойдите да в баню вы кто это что за проход Его тут раньше не было. Он не ведет в подвал. Или был? Фух, блин. Как я стриманул только что. Мне показалось, что я заходил вот с этой стороны. О, жесть. Ну, след ведет сюда. Ничего хорошего ж тут ждать не придется. От двери? Опять цикл какой-то ПТ. Блях! Блять! Да что-то изменилось. У чертовы скримеры Понимаешь, насколько это крипово, если я тут сидя в цвету, так скажем. On, так. Ух, сидя в свету. Чего? я тебя там слышу Ты там это не шали <связывая> мне опять нужно ключ искать Я, кажись, нашел. Ой, блот, идите нафиг, а. мне нужен ключ, да? Не бойся. На втором этаже, да? Да. Или того хуже? Ну все. Это точно ГГ. Я только не пойму, что там разваливается. Ну погнали! Слишком просто. И хватит меня пугать. все нормально ни черта не нормально Блядь. полегче пожалуйста Я чуть не обосрался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 Так, мне не нужно было трогать эти ветки. Закрыто. Заперто. Почему восстанавливается что? Ой, где это я? Фак Свет Подвал что сделано тут сделано, хей, но я что-то не уверен. Мы у шерифа в участке. Фак. Да хватит издеваться на мной. Выпусти. Отпусти. Ляха муха. Такой заходишь в дом и говоришь, отпути. Он тебе... Так, у меня есть подозрение, что это тот стол, который мы видим в воспоминаниях. Джесс. Это для меня слишком, я больше не могу, я не позволю тебе утащить меня с собой. Ответчик на новое голосовое сообщение. Сигнала-то и нет. Это... Чей кошелек был? Наш? Нет. Очень похож на наш. А ну-ка... знаю фигурка 10. Фото. Фото офигеть. Жетоны, фоторисунка, записки, собачий корм, шляпа Петра, инструкция по выживанию, игрушечная машинка, бейсбольный мяч, нашивки, тотем, кожаный кошелек. <свист> <свист> Это наш кошелек! отвечаю о, -о, о для гг это явно гг Все выглядит только хуже еще хуже чем я мог подумать ты что ты теперь передо мной закрываешь слышь от пути Очередной раз сломал эту штуку. Мне этого делать не нужно было, похоже. сам себе ответил шериф если я подожду ты, ты ты встанешь нормально сейчас с тобой будет шериф давай изменим концовку пожалуйста ну похоже что нет Офигеть похоже что не очень Блед. не хоть и <звук> <звук> <звук> Так, и как я должен не смотреть? Свет его будет? Фонарик нельзя выключить. Фак, Блин, связали фан. Свет его будет. Иди по тропе. Ч ⁇ делать-то, блин? Алло! Как сет выключить? Я не вижу. Пух. Oh. Куда? Опять там стоит. Это вот это оно? Нет, не оно. Не вижу, когда я смотрю. Не спой. Спустился в подвал. Какого черта? Это что за фигня? у <свист> так стрёмното, то Слышь? И куда мне идти? Тут типа проход на третий этаж. Похоже, я иду правильно За что вы делаете так? Так. Блэд. Перестань Прекрати Пожалуйста Буллет? Ой, нахренадом, что это было? Какой-то лысый чувак что я тебя не вижу? Было факт. Он вальнул пацана. Сначала вальнул в Ираке, потом вальнул этого пацана на работе. Элис, а зачем ты пошел в лес искать пацана? А? Это я. Шериф. Только ты меня пугаешь сильно. Фшбакеты. Криповые. Шериф. Бля. a teenager allegedly involved in a convenience store robbery was shot by a police officer arriving at the scene the suspect was transported to a nearby hospital in critical condition local authorities that the suspect was unarmed Что мне тут нужно класнуть? Ну что-то же нужно класнуть. Газетенки, может, нет. Пожалуй, что нет. Понятно. Был пацана. Ой, был пацана. Был пацан. Нет пацана. Да? Ну такое случается, но да. И виноват? Если все началось? Вот эти статуэтки. Еще одна. Еще одна статуэтка. Эй, что вы хотите сделать со мной пацаны что собрались что нас... Но лампочка работает только. Ой. Что-то хотите от меня? Алло. Сэр, сэр. Yes, sir. Почему вы все от меня от... отвернулись? Сэр, сэр, сэр. Какой нафиг мясник? Ч ⁇ происходит? Фак. А вот это уже ненормально. Я пошел отсюда.